Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй расклад на 2023 год для знака весы. И вначале я хочу поблагодарить Елену Игоревну за подарок на Новый год, за донат. Очень подняли мне настроение, вдохновили. От всей души вас благодарю, желаю вам успеха, процветания в Новом году. И давайте теперь перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие весы, что вас ждет? Какие энергии к вам идут? Какие задачи перед вами стоят? Где какие у вас возможности в этом году будут? Итак, весы 23-й год. Задачи. Первый квартал. Второй квартал. Третий квартал. Четвертый. И совет на год. Итак, дорогие друзья, приступим к расшифровке, к чтению расклада. Задача. Задача энергии. Король а, чаш. Так, не видно, да? Король чаш. Задача. Задача этого года научиться наслаждаться жизнью. Король кубков ⁇ это любовь это отдых, это представление себя миру в красоте во всем, во всем своем во всей своей красоте. король кубков это эмоции, это когда кубок наш полон и когда мы все очень тонко чувствуем. Эта карта советует развивать свою интуицию, прислушиваться к себе, к каким-то знакам, к снам. Обращайте на это внимание, на этот год заведите себе дневник снов, записывайте и смотрите, что происходит после вот этих снов, какие символы, что для вас значит, и потом это вам очень поможет в будущем, да, чтобы ориентироваться и считывать вот эту информацию, которую дает вам мир. Как задача карта еще говорит о том, что когда вы будете принимать важные какие-то решения, обращайтесь к людям, специалистам в этой области, получите консультацию, потому что не будет где-то, если знаний хватать, можно принять неправильное решение, Поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью, за поддержкой, за советом, за консультацией. И карта еще говорит о том, что в этом году обязательно всегда у вас будут находиться люди, которые готовы вам помочь, которые готовы вас поддержать, оказать вам какую-то услугу. Поэтому смотрите по сторонам и не стесняйтесь пользоваться этим. По этой карте могут быть какие-то важные события в этом году у вашего отца или у ваших каких-то родственников старших да, по мужской линии. Обращайте на это внимание. Возможно, и им тоже нужна будет поддержка, будьте готовы ее оказать. Любой король нам всегда говорит еще о том, что нам нужен стратегический план, да? что мы должны просчитывать и смотреть на несколько шагов вперед, и тогда мы достигнем успеха, пользуясь вот услугами и чьими-то советами, и чьей-то помощью. Мы должны четко представлять свою цель, задачи и как мы можем получить результат, который мы хотим. Сказала уже, что для любви очень хороший год для отношений, потому что это карта любви. Давайте посмотрим первый квартал. Итак, первый квартал начинается с стройки жезлов. Карта в общем позитивная, хорошая, она говорит, что ты уже добился каких-то результатов. И здесь наступает в январе какая-то передышка, когда нужно набраться сил оценить то, что вот получилось сделать да, в прошлом году, то, что получилось добиться, чего не получилось и почему. И вот это время, когда нужно, можно перестроить планы, скорректировать свои, да, нужно выбрать, вот здесь держится человек за несколько жезлов, он держится за один, да, нужно выбрать, за какой, на что вы будете опираться, да, за что вы будете держаться какой путь вы выберете, да, или опираясь на прошлый опыт, или какой-то новый путь. Здесь вот такая немножко как бы развилка. Но совет карты смело смотрите в будущее, последовательно добивайтесь своей цели, и все тогда будет хорошо. Хорошая карта, она для торговцев, для бизнесменов, тех, кто управляет какими-то движениями, да, финансовыми. Вторая карта, февраль. Двойка жезлов, смотрите, опять жезла, да, и здесь человек стоит и строит большие планы, то, что мы говорили, надо что-то скорректировать, в феврале это будет уже более ясно видно, чего я хочу, будет легко поставить вот эти цели, задачи, будут какие-то переговоры, телефонные переписки, да, когда вы будете решать вот вопросы свои какие-то рабочие по отношениям, у кого какие, да, будут на первом месте стоять, здесь надо будет всю эту информацию собрать, оценить, выработать вот этот план достижения цели, стратегию и подготовить все да, к следующим этапам. Карта советует сотрудничать с людьми, прислушивайся к советам, но решай сам. Следующий месяц март, смотрите какая карта позитивная, самодостаточность, да, эта карта называется. Когда мы э, сами на себя рассчитываем, когда мы знаем, что все зависит от нас, опираемся на свой опыт, на свои результаты. И здесь карта говорит, что хорошо проводить в марте праздники, если вы женщина, да, там 8 марта, какой-то корпоратив или дома вы устроите праздник, он пройдет просто на ура, очень хорошо и позитивно. По этой карте также могут быть такие большие праздники, как банкеты, свадьбы, какие-то зрелищные мероприятия. Если это касается работы, то это может быть презентация очень успешная, исполнение наших желаний. И Карта говорит, что «наслаждайся жизнью, радуйся, ходи на праздники, устраивай праздники сам». Учись вот просто наслаждаться жизнью Вот, Кстати, король кубков Одна из целей и задач тоже да, Праздновать и любить и наслаждаться И вот здесь вы в полной мере Можете выполнить вот эту задачу Которая стоит у вас на год Когда вы просто даете себе расслабиться Отдохнуть и получить удовольствие и карта говорит, что вот на этих праздниках, на этих каких-то событиях, вы можете получить просто полезные какие-то связи для будущего да, развития. Поэтому, ну, вот месяц такой вот праздный, да, когда можно не напрягаться, если эта работа добиться большого успеха, или если нет такой работы очень важной, да, здесь вы уже, может быть, договорились, все уладили, и теперь нужно просто собраться, и как-то, может, начало это отметить, да, успешное. Поэтому, ну, дни рождения, праздники, 8 марта, все это пройдет очень хорошо, поэтому... Наслаждайтесь. Вот весь первый квартал, видите, он вам не дает активно действовать. Если второй месяц, первый месяц вы анализируете, второй, вы можете там переговариваться, переписываться, да, но еще как бы не действуете. Здесь вы просто отдыхаете, наслаждаетесь жизнью. Вот этот квартал он идет вот в такой, да, обстановке, в таком настроении. Дальше смотрим второй квартал. Рыцарь пентаклей. Апрель. <свят> Рыцарь Пентакли это выгодные какие-то ситуации, это неспешные такие какие-то поездки, это может быть, если вы ставите себе целью покупка, продажа дома, земли, транспорта, удачные какие-то да, сделки. Здесь карта советует, что торгуйтесь, ищите более выгодный результат, да, сбивайте цену и тогда вот вас устроит тот результат, за который вы продадите или купите. И как совет, эта карта говорит, чтобы добиться успеха, нужно много работать, вкалывать, да, нужно постоянно быть в движении, постоянно прилагать усилия. И тогда вот ты получишь этот результат, вот эту денежку, которая тебе понравится, которая тебя устроит. Хорошо ездить в дорогу, в поездки для решения своих финансовых и рабочих каких-то вопросов, <coughs> вопросов как покупок или продаж. И здесь еще может быть вопрос о взрослых детей, да, у них будут, могут быть какие-то вопросы финансового плана, а у них могут быть какие-то сделки, покупки, возможно, вы можете в этом а, поучаствовать, да, помочь им. Апрель-май, умеренность, да, карта умеренность, карта добродетель, карта говорит, призывает вас, да, что вы в чем-то не умерены, да, что нужно подумать, сколько вы тратите, сколько вы зарабатываете да вот надо уравновесить что-то прийти в гармонию карта призывает не торопиться вырабатывает терпение и она говорит все будет хорошо высшие силы с тобой ты обязательно найдешь выход если он нужен примешь правильное решение главное не торопись и подумай что ты делаешь чрезмерно да и вот убери это так апрель май июнь тройка мечей Стройка мечей говорит о том, что нужно будет какие-то проблемы решать, нужно будет несколько одновременно решать проблем. Это может касаться там, одна работа, другая отношение, третья, например, финансов. И все это может быть одновременно. Также эта карта может говорить о том, что могут быть какие-то разочарования в людях, в ситуациях, в результатах. Карта говорит о том, что может открыться какая-то правда, да, вот то, чего вы не ожидали. Вы можете вдруг как будто снять розовые очки и понять, что ситуация какая-то не такая, как я предполагал или предполагала. И совет по этой карте, ты открой глаза, ты посмотри реально на вещи. Тогда ты быстрее пройдешь этот период, быстрее решишь свои задачи и добьешься успеха и результата. Ну, вот здесь еще надо сказать о том, что берегите свое сердце. Вообще проверьте свою сердечно-сосудистую систему. Если нужно лечение какое-то, то обязательно предпринимайте меры заранее. Вот здесь была карта умеренность, да, может в чем-то вы не неумеренны, это может повлиять на здоровье. Поэтому здесь будьте внимательны и осторожны. Получается, что у нас апрель-май-июнь. Июнь, июнь это такой напряженный месяц, где надо быть, как сказать, трезво смотреть на вещи, следить за здоровьем, и тогда все будет нормально. Третий квартал. Июль, август, сентябрь. Июль, это дама мечей. Карта говорит о том, что нужно предпринять какие-то жесткие действия. Если здесь у нас здоровье подвело, то здесь нужно четкое лечение. Для кого-то может быть операция. Смотрите три мяча, да, осторожнее в этом плане будьте. Для кого-то там может быть удаление зубов, врачебные какие-то дела, связь со врачами, да. Здесь, ну вот если здесь вы умеренность хорошо пройдете, то вот эти карты, они уже будут иметь другое значение, более такое позитивное. В плане здоровья. Но вот королева мечей она говорит о том, что нужно проявить всю свою мудрость, проанализировать какую-то информацию, проявить дисциплину, ответственность в каких-то делах. Это может касаться и здоровья, и работы, и отношений. Проявить целеустремленность, твердость, решительность где-то. Да? Здесь по этой карте тоже не стоит торопиться. Но вот сначала нужно все проанализировать, а потом уже принимать решение. По этой карте хорошо консультироваться подписывать договора, все просчитав и продумав. Советы по этой карте: будьте сдержаны в проявлении эмоций, поступайте с людьми честно, не обманывайте никого, да и сами не поддавайтесь на обман. Карта может говорить о людях, которые занимают какие-то должности, посты, ходят в форме, налоговая, юридическая какая-то служба, да, могут быть и вопросы вот, юридического какого-то плана вставать. Обращайте внимание на женщин, могут вам помочь, или вы будете с ними просто контактировать. Для кого-то это просто, карта говорит, что проявите вот это качество дамы мечей. Расчет, холодная голова, анализ, целеустремленность. Смотрите, вторая карта очень похожа на даму мечей. У обоих в руках мечи. Оба хотят справедливости. Оба говорят о том, что очень важны Важно оформление документов, да, какие-то важные сделки, может быть, или документы оформляются. Очень важна юридическая сторона вопроса, соблюдение законов, соблюдение каких-то предписаний, инструкций. Карты, вот эти две карты говорят о том, что, возможно, какие-то проверки. На дороге ГАИ, например, да, что-то пришлет. По судам какие-то решения, если вы где-то в судах участвуете, да, здесь может быть какое-то решение вынесено. Карта говорит, что все будет по справедливости, да, если вы сами юристы или судья, конечно, это у вас просто два месяца большой, огромной работы. Если вы не занимаетесь такими делами, то вы будете на эти вопросы или с такими людьми подобными контактировать, да, решать какие-то вопросы, получать какие-то документы, подписывать, ставить какие-то печати, получать какие-то, может, справки, разрешения. Здесь вот эта работа будет очень много и она очень важна. И соблюдение законов, как я сказала, уже это важно. И карта справедливости говорит, что будет все по справедливости. Вот то, что ты заслужил, то и получаешь. Если тебе не нравятся результаты, то тогда меняй действия свои, тогда меняй а, способы решения вопросов или способы общения с людьми. Потому что по справедливости важно еще уметь контактировать с людьми не своего уровня, да, выше или ниже. А, просто знать, как а, с ними контактировать, чтобы получать. А тот результат, который тебе нужен. Так, июля, август, сентябрь, туз мечей. Новые какие-то возможности, новые какие-то решения, ясность. Если здесь вы еще, может быть, не до конца понимали, как будет развиваться ситуация, то в сентябре уже ситуация ясна, понятна, и она требует каких-то действий. Нужно предпринимать, быстро принимать решения, начинать что-то новое, решать какие-то вопросы быстро, уверенно. От этого зависит успех. Здесь могут появляться какие-то новые идеи, проекты, цели, и от вас требуются просто решительные шаги. Конечно, здесь, как у всех мечей, нужен анализ, сравнение, да, перед тем, как принять решение, принять какой-то, сделать решительный шаг. Здесь надо трезво тоже смотреть на вещи, оценивать ситуацию. Если это касается отношений, то здесь нужно какой-то четкий, откровенный. Честный разговор. Карта говорит, что действие здесь просто необходимо. Если нужно защищать себя, то защищай себя смело, отстаивай свои интересы какие-то. Давайте перейдем к четвертому кварталу. Это октябрь, ноябрь, декабрь. Октябрь очень позитивный месяц, десятка пентаклей, она говорит, что вы можете очень хорошо и много заработать, что дела ваши пойдут в гору, вверх, но здесь очень важно опираться на свою команду, на своих сотрудников, работать с кем-то совместно, не уходить, вот что я буду работать один и зарабатывать, да, здесь лучше с кем-то и опираясь на кого-то. Также карта хороша для семейных вопросов, для семейных праздников, для укрепления своего материального положения, положения своей семьи, рода. Сделать какие-то шаги, которые укрепят на будущее да, финансовое положение ваших детей, внуков Например, сделать какой-то вклад на обучение, что-то инвестировать, купить дом Выдать там замуж кого-то, женить, родить ребенка вот То, что укрепляет род, все вот эти действия, они будут хороши Ну и, конечно, праздники Юбилеи какие-то, да, когда мы собираемся всей семьей, или когда мы решаем какие-то семейные родовые проблемы, помогаем молодым купить, например, жилье, или мы собираемся на свадьбе у кого-то, да, и благословляем детей. Это тоже очень важно. Месяц месяц хороший, положительный, позитивный, несет благо, финансы. Вот если мы общаемся с людьми, если мы выстраиваем связи, если мы умеем общаться с родственниками, здесь все идет очень позитивно и хорошо. Ноябрь. Рыцарь мечей. Карта говорит о том, что события начнут ускоряться, движение начнется, какие-то поездки, переговоры, переписки. Надо будет очень много дел успеть сделать, но зато это даст и хороший результат. В смысле, много можно сделать, если правильно распределить свою энергию финансы, может быть, да, быстро все это делать, быстро принимать решения, встраиваться в ситуации, которая происходит, для кого-то это может быть обучение, когда нужно быстро освоить новый какой-то объем информации за короткое время. Да, пришли какие-то новые инструкции, надо быстро все изучить и уже внедрить, или пришли какие-то новые программы, и надо быстро освоить и начать уже работать по, по вот этим программам. Карта говорит о том, что действуй быстро и решительно и добьешься успеха. По этой карте могут Иногда нас критиковать и нападать Но здесь смотрите Если сильно вас это не касается и не трогает Вообще не обращайте внимания У вас есть цель Вы должны ее добиться И направляйте энергию туда Но если нужно отстоять себя Защитить себя Отстоять какие-то свои территории Свои заслуги То здесь спокойно Смело идите вперед И защищайте все то, что для вас важно Вопросы детей могут быть, да, вот здесь у нас была карта в апреле, да, по детям вопросы, вот здесь семейная карта была, здесь взрослые дети могут потребовать каких-то, какой-то помощи или решения, или у них какие-то будут очень активные события в жизни происходить, и им возможно понадобится помощь и поддержка. И декабрь, карта дьявола, король материального мира, король финансов, денег, банков, кредитов. Вы, если хотите взять ипотеку или кредит, вам обязательно дадут. Но здесь, конечно, вы понимать должны, что вы в зависимость попадаете от этих банков или от людей, если вы долг где-то возьмете. По этой карте материальная может прийти к вам, да, но оно с чем-то связано. Либо вы попадаете в зависимость, либо вы на долгое время да, теряете какую-то энергию, постоянно будете ее отдавать, или будете чувствовать себя должным. Или вы можете нечестно как-то заработать, да. Или... Ну, по этой карте идут и выигрыши, главное, что надо правильно потом ими распорядиться, их как-то сохранить, удержать. Умножить не каждый это может сделать, только человек, который финансово грамотен и подготовлен здесь могут быть в декабре какие-то искушения, испытания, ну конечно первое это материальные, да, по деньгам дали вам много денег, и как вы изменились, да, будет вас проверять как бы судьба, останетесь вы человеком да, или как-то вы изменитесь это могут быть по отношениям какие-то проверки, это может быть по проверке по каким-то зависимостям, да алкоголь, наркотики игры компьютерные игры отношения, здесь вот на любую тему, смотря у кого как да лично в карте прописано а, вот по каким-то темам будут у вас вот проверочки. будьте к этому готовы и тогда пройдете это все спокойно и без проблем <coughs> вот по этой карте да от этой карты еще может быть зависит 24 год как вы пройдете эту проверку если пройдете хорошо 24 год будет позитивный если вы здесь где-то что-то не пройдете там могут быть какие-то моменты уже другого плана, поэтому важный месяц декабрь, обратите на него внимание, но так же, как и вот эти два месяца, да, июль-август, когда нужно соблюдать законы, здесь тоже это очень важно. Совет на этот год для вас, дорогие друзья, это башня. Башня – это слом старой системы. Карта говорит, не держись за старой, не цепляйся, меняй свое мировоззрение, расширяй круг своего общение, расширяя круг своего видения мира, потому что если вы этого не сделаете в этом году, ситуации будут приходить, которые будут вас, вот, например, как у тройка мечей у нас была, да, это июнь, могут приходить ситуации, которые будут уроки давать, да, что ты меняй свое мировоззрение, меняй свои взгляды, меняй способ общения с людьми, может быть, с, выш... с вышестоящими, да, и тогда, если ты это все будешь быстро отпускать старое, если ты будешь готов что-то изучать новое, узнавать новое, да, идти на какие-то эксперименты в своей жизни. Тогда ты получишь успеха, процветания. Для некоторых эта карта может говорить, что важна недвижимость в этом году, да, что нужно что-то решить с жильем. Для кого-то это ремонт, для кого-то это переезд, покупка, продажа недвижимости. Если вы занимаетесь строительством, да у вас может быть много работы, это как совет, что занимайтесь этими делами. Делайте сюда, так сказать, вложение, делайте... Давайте сюда энергию, решайте вот эти вопросы. Это будет очень важно. Итак, дорогие друзья, дорогие весы, год прекрасный, очень много моментов, которые дают возможности. да, Это весь первый квартал вам дают восстановить силы, да, новыми какими-то планными идеями, заняться, насладиться жизнью, насладиться результатами своего труда. Второй квартал вам приносит выгодные какие-то сделки, но говорит, что ты получил денежку, не переусердствуй там, в алкоголе, в питье, в развлечениях. Вот здесь нужно остепениться, здесь нужно умерить свой пыл, иначе придет тройка мечей, которая... Будет давать вот уроки, о которых говорит башня, да, когда ты не, сам не можешь в чем-то остановиться, тебя остановит либо болезнь, либо какие-то ситуации. А, третий квартал идет а, просто под холодным разумом, соблюдение законов. Здесь надо все четко делать, все продумывать, все соблюдать, и тогда ждет вас, как говорится, счастье. Третий квартал а, важны семейные вопросы, а, движение и а, вот проверки, которые вы должны пройти правильно, да. Итак, дорогие друзья, я вас поздравляю еще раз с Новым Годом, желаю вам удачи, процветания, успеха, пусть все возможности, которые заложены в этом году, вы возьмете сполна, а те карты, которые говорят об уроках, чтобы вы их прошли легко, спокойно и безболезненно. Я желаю вам удачи, а до новых встреч и с Новым Годом! Ура!